Здравствуйте, с вами Тамара, и сегодняшний расклад для близнецов на июнь 2021 года. Как обычно, я начну с Кельтского креста, а потом э, поговорим про любовь. Я вытащу несколько карт для тех, кто в паре, а потом для тех, кто одинок и в поиске. Ну и, естественно, финансы. Ну что ж, мои дорогие, начнем.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 Тут из женщин королев будет чувствовать себя как королева. Вот так вот обеспечена, то есть с деньгами может быть все замечательно. Для мужчин, может быть, вы встретите вот такую вот женщину, или она рядом с вами. Королева Пентакли это женщина-элемента земли, может быть, дева, телец, козерог. Люди практичные, аналитичные умеющие зарабатывать деньги или и также, кстати, умеющие правильно их тратить. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. Часто королева Пентакли еще проигрывается как карта матери. В центре креста у нас девятка мечей, которую перекрывает карта императора. В основе вашего креста пятерка пентаклей, в недавнем прошлом у нас четверка кубков, во главе расклада карта звезда, в ближайшем будущем рыцарь мечей, для вас, мои дорогие, королева мечей, в вашем окружении тройка посохов, надежда и страхи четверка посохов, и чем все завершится, карта отшельника. Давайте начнем с малого креста, и у вас девятка мечей и карта императора. Ну, либо кто-то, вот какой-то император. Император – человек статусный, и еще это человек постарше и помудрее. А по девятке мечей вот мы переживаем, не спим по ночам, что-то у нас какие-то вот бессонница из-за чего-то, что-то нервничаем. Я думаю, что вот этот император разрешит все ваши проблемы, поможет, можно обратиться к нему, он поможет. Ну, давайте по очереди еще раз вот про девятку мечей. Либо именно такое физическое состояние, когда вы просто не можете заснуть, многие как бы страдают бессонницей, но тогда к врачу надо или как-то самим, если вы знаете, как, что вам помогает, свежий воздух, кому-то ванна, кому-то еще что-то. Если нет, то это вот, знаете, когда у нас в голове какие-то негативные мысли, и мы, проснувшись среди ночи, не можем заснуть. Мысли одолевают и начинают крутиться в голове, и мы уже не можем заснуть. Часто это наши страхи, то есть не реаль не реальность, вернее, то, что, что происходит в реалии, а именно вот мы сами, мы думаем, вот вдруг так будет, вдруг эдак, и начинаем вот это вот строить какие-то вот страшные события, вот этот вот страх на нас нападает. Поэтому надо стараться контролировать. Девятка мечей ⁇ это символ негативного мышления еще, так что надо, может быть, задуматься над этим, над тем, как, как вы вообще видите ситуацию вокруг себя, в каком свете, позитивном или негативном, потому что в любой ситуации можно найти и негатив, и позитив. А если вы постоянно видите только негатив, то тогда над этим надо работать. Ну, я думаю, что тут рядом император, может быть, который поможет справиться вам с этой ситуацией. Император, старший аркан, представляет знак зодиака Овнов. Ну и карта вот человека, умудренного опытом, то есть карта иногда представляет отца, пожилого родственника какого-то, может быть, дедушку в вашей жизни. И это еще человек статусный, то есть у него есть какая-то должность, может быть, занимается политикой, может быть, он глава чего-то, глава администрации, глава региона или компании какой-то, то есть человек у него есть связи, возможности, это не деньги, это больше вот такие вот, на какую кнопку надо нажать, это... но в то же время человек заботливый, он поможет, вот как отец, он поможет, он выслушает, если может, то поможет, вот по этой карте. Ну и карты, кстати, вот с этой карты совместно, она может говорить о том, что надо взять контроль над своей жизнью. Потому что карта контроля именно. То есть, может быть, вот вы переживаете из-за ситуации, так возьмите ситуацию в руки, вы ее направляете туда, куда вам надо. Ну и у каждой карты есть оборотная сторона. Вот у карты императора сторона именно вот эта, контроль, который может иногда переходить за рамки. И это может несколько раздражать. То есть, может быть, вас это беспокоит, что вас постоянно контролируют, как бы, может быть, это ваш партнер или парт, рядом с вами, который постоянно проверяет ваш телефон, куда пошла, что сделала. Тоже такое тоже может быть. Человек тогда в данном случае, если это ваш партнер для женщин, может быть, он постарше вас. В основе, или, знаете, если не постарше, то, во всяком случае, может быть, вот именно с должностью, вот такой вот статус у него какой-то. В основе креста у нас пятерка пентаклей, карта финансовых затруднений. Вот, может быть, эти финансовые затруднения и не дают вам спать, беспокоят вас, как бы, поэтому вы переживаете. Но в таком случае это может быть именно, как я сказала, глава компании какой-то, человек, который может помочь вам разрешить ваши проблемы, разрешить вашу ситуацию. Это также может быть проблемы с жильем либо проблемы со здоровьем, часто проигрываются проблемы с ногой. Но вот по этой карте, я думаю, что у вас так и случится. Это карта, когда надо просить о помощи, потому что в традиционной колоде всегда нарисована пара у порога, например, какого-то религиозного дома, у церкви, например, где всегда можно найти и давали всегда, особенно в старые времена, кровь и еду, то есть... Кто-то вам все равно поможет, не оставит вас в беде, вот так вот по этой карте. А в недавнем прошлом четверка кубков карта, знаете, скуки, апатии. Можно вот так скучать на работе. Бывают такие работы, которые уже остычертили, или, например, все там одно и то же, нет никакого прогресса. Очень довольно скучная работа, может быть. И... В общем-то, судьба вот по этой карте могла преподнести вам сюрприз. Просто карта говорит, что не карта упущенных возможностей, то есть не пропусти вот этот шанс. Тебе могут кто-то, например, упомянуть во время разговора, а у нас требуется тот-то, тот-то. А вы как-то можете не заметить. Хотя, если бы, например, вы заметите, то это будет работа вашей жизни. То есть все будет у вас замечательно. Может быть, это то, вот то, что вам надо. Смотрю на все остальные карты и вижу, что я думаю, что у вас так и случится, что вы не упустите свою возможность. Еще, может быть, кто-то вас будет звать, например, или звал вас на свидание, и вы как бы дадите человеку шанс. Может быть, не особо как-то вас заинтересует вначале этот человек. Но вы подумайте, почему бы нет, схожу, схожу на свидание. И все у вас может получиться, это тоже таком, в таком, можно так интерпретировать. Ну и главная карта во главе вашего расклада, карта звезды, ну замечательная, карта звезды, старший аркан, представляет знак Зодиака Водолеев замечательно, вообще звездить, <смех> мне часто пишут в комментариях, что за слово такое звездить, не знаю, наверное, я его придумала, вообще было когда-то такое слово звездить, быть звездой, то есть привлекать себе внимание, чувствовать себя как звезда, вот так звездить, карта исполнения желаний, карта исполнения наших мечтаний каких-то, это когда мы вот именно что-то достигли чего-то. Или мы популярны. Популярны не обязательно, знаете, на сцене или где-то. А популярны среди своих друзей, среди своих близких. То есть, мы, вы знаете, бывает такая ситуация, когда кто-то организует вечеринку, и все звонят вам и спрашивают, ты идешь? А если вы отвечаете «да», то, говорит, ну и я тогда пойду. То есть вы душа компании, может быть, вот по этой. Но в любом случае все ваши желания, мечты, я думаю, все ваши, потому что в противоположном направлении эти две карты, все ваши трудности завершатся, если вы поступите правильно. Я думаю, что вы, у вас появится вот этот вот защитник, помощник, император, который поможет вам разрешить все ваши проблемы и все ваши мечты избавиться. Найдете вы эту новую работу, встретите вы этого человека которого ждали всю свою жизнь так что все все замечательно В ближайшем будущем у нас карта рыцарь посохов ну карта амбиций, карта которая говорит вам что ни в коем случае даже не задумывайся хотя мечи это наши мысли образ мышления нашего и говорит вперед из песней то есть подстегивает даже вас на продвижение. Продвижение по работе, по карьере. Не бойтесь ничего. Если вы только начали думаете, как мне еще просить, чтобы мне другую должность дали. То есть меня повысили. Если вы справляетесь, почему нет? То есть ничего не бойтесь. Двигайтесь вперед вот с этим мечом наперевес. И вот так вот. Замечательно. Ну, еще рыцарь мечей это молодой человек, не недостигший возраста 40 лет. Весы, близнецы, водолеи могут быть ваши, ваши стихия, воздушная стихия. Либо Еще человек может заниматься, кстати, какой-то интеллектуальной деятельностью. Например, тут скорее мысли, чем Исполнение. То есть его работа, может быть, заключается в том, чтобы он должен какие-то идеи предоставлять постоянно. Еще, может быть, занимается молодой юрист, кстати, по этой карте, молодой адвокат, может быть, молодой специалист какой-то. Вот, вот так вот. Для вас... Для вас, ну, королева мечей, вы вышли сами для женщин, королева мечей, это женщина элемента воздуха, весы, близнецы, водолеи, то есть вы в центре внимания, то есть ваша «я» с большой, тучи, с большой буквы проигрывается вот по этой карте, ну и неплохо, почему бы нет, иногда надо как бы себя ставить на первое место как бы любите холить себя, любимую или любимого. <смех> Но тут женщина у нас выпала. Либо для вас выпала, выпал человек какой-то определенной профессии, потому что королева мечей, это может быть, например, тоже адвокатом, это может быть юрист, адвокат, либо, например, женщина-хирург или дантист, например. Либо женщина, занимающаяся вот эстетикой, то есть какие-то колы красоты, может быть, для женщин, что-то такое в этой области, острый предмет у нас. Либо специалист. Опять-таки, я упоминала и даже по рыцарю мечей, что это люди какой-то интеллектуальной профессии. Тоже может быть так. В вашем окружении тройка посохов. Ну, помните, я вам говорила про амбиции. Не останавливайтесь ни на чем и не бойтесь ничего. Не думайте ни о чем, о том, что понравится кому-то, не понравится. Думайте только о себе. И я думаю, что так и будете делать, потому что ваше я, ваше эго, оно выйдет на первое место для вас. И в вашем окружении у вас вот тройка посохов – это карта расширения. Это когда мы долго, очень долго вкладывались во что-то. И, наконец-таки, мы вот, должны получить результат вот-вот, потому что он стоит на берегу и уже видит свои корабли. То есть купец послал с товаром корабли, Сказку я вам рассказываю по этой карте. И теперь он ждет, когда вот эти купцы его свернутся и принесут ему прибыль, как они наторговали. То есть как вы вкладывались в свою работу, в свою карьеру, в свои отношения, вот-вот вы должны получить какой-то результат. По работе вас могут продвинуть, потому что расширение. По бизнесу своему вы можете получить какой-то доход, естественно. В отношениях ваши отношения могут перейти на следующий уровень, потому что, надеюсь, вы оба вкладывались в эти отношения. Либо, если у вас было двое, вас может стать трое в отношениях, то есть, может быть, у вас беременность или рождение ребенка. Надежда и страхи, ну, надежда, конечно, это свадьба, это четверка предложения руки и сердца, это стабильность, хотелось бы стабильности, наверное, в первую очередь, либо в отношениях, либо в работе, либо в своем каком-то, либо просто вот бывает так, что перепады в ситуациях, перепады в жизни, а хотелось бы какой-то стабильности в жизни в какой-то период. Ну, вот вам и выпала эта карта карта еще, как я сказала, подготовка к свадьбе или обручению, то есть, может быть, вам сделали, или хотите, так как позиции надежды, то есть, хотите, чтобы вам сделали предложение, хотите, чтобы вам подарили кольцо с бриллиантом, хотите вместе первый раз, мечтаете о том, что вы поселитесь вместе, может быть, вы до этого не жили еще вот, по этой карте. Либо купите жилье совместное, первый ваш дом, первая ваша квартира. Что-то такое. Вообще, это празднование еще, кого-то юбилей. Может, хотите организовать юбилей, большой день рождения, выход на пенсию. Такое, знаете, позитивное событие. Кто человек хорошо отработал, получил хорошую пенсию, и теперь вот празднует эту свободу свою. Вот так тоже может быть. Вот подготовка, может быть, хотелось бы. Вот, потому, почему бы? Потому что в позиции надежды надежды, то есть хотелось бы подготовить то-то и то-то, новоселье может быть. Ну и ваша последняя карта, карта отшельника, карта старшерка представляет знак зодиака девы. Карта мыслителя, карта и говорит о том, что не торопись, обдумай свой каждый шаг. И вот как вот Люди элемента земли, они обдумывают с аналитическим таким складом ума, они обдумывают свой, свой шаг, каждый шаг. Так и вам карта говорит, не торопись, обдумай свой каждый будущий шаг. Еще карта спиритуальная говорит, что, может быть, пришло время заняться душой, не телом, не, не финансами, то тем, что земное, материальное, а более таким духовным. То есть кто-то кому-то, может быть, стоит... Посветить вот этим фонариком внутри себя и подумать, прочувствовать, все ли у вас в порядке на душе, на сердце, все ли лежит там. Кто-то на самом деле, может быть, займется религией или спиритуальными практиками какими-то, более таком на высоком уровне что-то. Это еще карта длительности. То есть, если у вас какие-то события, ситуация, не рассчитывайте, что это будет быстро развиваться, потому что отшельник, он очень медленно двигается по пустыне шаг за шагом, но тут стабильность. Он вот это вот обдумывает все время. Все. Ну что ж, хороший совет, такой философский вам на, на конец, на для последней карты. Давайте посмотрим все-таки про любовь. Я возьму другую колоду. И мы посмотрим, что у нас про любовь. Первые три карты для тех, кто в паре. Принц посохов, то есть рыцарь посохов. Пятерка мечей. И семерка пентаклей. Ну, что же вы все время ругаетесь со своим принцем -то? Вот так вот. Вроде бы... А вы знаете, мне почему кажется, почему ругаетесь или не сходитесь во мнениях, я бы так сказала? Потому что либо вы, либо ваш партнер не признает ничье другое мнение. Вот мое, вот так вот я думаю, значит, так и есть. А другое мнение его ему, ему или ей не интересно. Потому что, и поэтому люди обижаются, поворачиваются спиной и уходят от этого человека. А мне кажется, вы очень много вкладывали в эти отношения. Но для кого-то отношения, кстати, с человеком элемента огня. Может быть, лев, овен, стрелец. Может быть, много вкладывали в эти отношения. И раз, а вот теперь пришло время подумать, что делать дальше. Вот так. Давайте посмотрим для тех, кто одинок и в поиске. Карта Эрафанта, влюбленных и кар, Ой, карта что все три карты. Старший аркан. Ну, посмотрите, карта шута с нуля начинает новые отношения. Не берите много с собой багажа, эмоционального с прошлого вот-вот только с такой котомкой. Знаете такое чувство, что вы броситесь в это отношение, как в Омут с головой. Солнце светит на карте будет вас поддерживать. Солнце это символ позитива. То есть, тут и друзья ваши, кто-то у вас рядышком тут вам, поддерживает вас. Ну, и карта влюбленных добавлять нечего серьезные отношения. А карта Иерафанта, во-первых, вас э, э, благословляет на эти отношения. Карта Ирофанта еще говорит о венчании, например, о религиозном каком-то обряде в плане, может быть, обручения или вот именно венчания. Но лучше карт я не могла вытащить для тех, кто одинок и в поиске. Давайте посмотрим, что у нас про финансы. Карта звезды, опять звездить, опять карта четверка посоха. Все-таки, я думаю, кого-то касалось делая вопросы работы. Вам, может быть, предлагали что-то, вы не особо как-то отреагировали, но это все-таки было хорошее предложение. Я думаю, что вы как бы послушаете совет карты и примите это предложение, потому что тут же карта звезды, исполнение желаний, исполнение ваших мечтаний. Для тех, кто в поиске, ни в коем случае не опускайте руки. Может быть, будут вам предлагать и все не то, не то, не то. И вот придет оно последнее, вот оно будет то. Именно, вот «Рука судьбы». Потому, поэтому я понимаю, что, может быть, кто-то уже давно искал, давно вот как бы был в поиске или, может быть, ходили на интервью, и, может быть, даже и предлагали вам работу и занимались вы чем-то, но все было не то. Вот это то.